нормально летать не умеешь да, да. поехали да ⁇ -мо ⁇ прям тут пушки на танке пиздец. у меня огнемеч а как дополнительное оружие на г Полемёт. Полемёт. Бух! Одна голова хлопнула. Да, это я видел. А почему меня дергает танк? Оу, панциршреки! Панциры, блядь. махнулся попал. Как мой танк. Давайте танководы, покажите ваши навыки. Водонапорку снес, триста очков получил. что писал а, у меня двойной множитель. Так, я за что-то Ой-ой-ой, по мне активно палят. Я назад. Я Так, танки. Так, мне надо восстановиться немножечко. То у меня уже индикатор красный. Ай! Прикройте меня! Я не пойму, по мне откуда-то стреляют. А, откуда меня из... из той зенитки стреляют точно, из далекой. Да. Есть готова, зенитка. По вышкам стреляете, по всему. Как напрягайтесь, чтобы повариться за мышкой. Это вообще управление. А это было красиво. Всего Я раз. прям снарядом аккурат в голову попал. Даже взрыв другой, по-моему, был. Бункер сноси, или он уже готов? Готов, конечно. Подожди, да, готов мы. А, серьезно? А, это со, это так это свои? Мам пришла. Сколько у нас КД блин? Ну, да. типа да. Вышку сноси. Там уже О, до... дошел. Ой, блять, по мне фанташ. Ай, промахнулся, прикинь! Я ему прям четко в голову целился, а он пригнулся в этот момент. Извиняюсь. Да что за минусой? О, вот да хорошо было. А что за отображается? Задний... Потому что он еще не уничтожен здорово черт на где ты его видишь все уже уничтожил я видел взрыв головы нет не это я не в голову попал я попал ему в плечико я слева пойду Мандражь, ну танки есть. Ебать, ух ебал. Один есть. И здесь меня там сзади накинули. Он кто-то был. Еее! Yeah! Совместное испытание завершено, мясорубка. чё то центральный, нихуя сноситься не хочет. Бункер? Да знаю. Может так и должно быть? А он уже разрушен, чем мы по нему страдаем? Какое неудобное управление. Поехали! Нахуя если по позиции? У меня на танке Уфа написано. увидел. На башне. Оп, вот это классно было! еще разочек и еще разочек Я, блин, не понимаю, я попадаю? По-моему, нет. Оп! Вот этот красный дымок, по-моему, это как раз означает, что попал в голову и противник взорвался. Так, ну где-то впереди, кстати. Прям так и верю, что 80-ки в лоб королевских не подписывается. Готово! <как> Судьба О, улыбается нам! Я убил, когда мы дойдем до Берлина, немцы узнают, что за зверя они разбудили среди пуль, крови и смерти. Я узнал, что мой старый друг еще жив, Дмитрий Петренко. И я видел, как этот человек раз за разом обманывал смерть во время осады Сталинграда. И пока он жив, дух этой армии не будет сломлен. Мы все гордимся. Эм, судя по лычкам Резнову, ни хуя не рядовой вот совсем. Он сержант. Со Сталинграда, сержант. Не знаю, не рядовым отмечался иногда. 49 килков. Каким чертом...